Если вы когда-нибудь мечтали увидеть в колде перк «Расправа», можете не переживать, он уже, можно сказать, есть. Если что, это перк, который позволяет брать два основных оружия. У нас его нет, но в большой колде он как бы есть. А все из-за того, что у нас подъехал новый пистолет LKR-9. Его фишка — это автоматический темп стрельбы, и, по сути, я бы даже не назвал его пистолетом. Больше напрашивается именование «пистолет пулемет». Такого типа ствол у нас впервые во второстепенном оружии, так что это? Бро или не бро? Давайте разбираться. Здорово, мужские мужчины! Всех сердечно поздравляю с началом нового сезона. Я надеюсь, вы уже успели выполнить сезонные задания и получить данный травмат. Лично меня он больше всего интересует в этом сезоне, так как я люблю играть со снайпушкой и сильное второстепенное оружие мне нужно как воздух до недавнего времени я всегда во втором слоте держал пистолет мв 11 чисто за его скорострельность он меня часто выручал когда я не ваншотил противника l 9 вообще какой-то мини автомат и по идее сейчас он должен вообще выдавать топ контент точно так же как и самая потрясающая группа вконтакте по нашей колдушечке там есть где разгуляться и на что посмотреть тебя ждут новости слива сезонов, инсайды, балдежное общение в чате и многое другое. Если вдруг у тебя нет магазина СИПИ, а боевой пропуск хочется, просто ищи в блоке контактов Никиту и пиши ему, что ты от Огнянского. Никита сделает все максимально быстро и красиво. А еще лучше всего, давай-ка принимай участие в розыгрыше на 6 боевых пропусков, который устроила администрация группы. И специально для тебя, мужик, ссылочку на все это это добро я оставлю в описании. Обязательно ее лутай. Так, с чего всегда начинается разбор оружия? Правильно, с определения отрезков падения урона. Зачастую, вычисляя эти параметры, уже становится понятно, какого плана оружие и в какую степь его лучше собирать. Смотрим показатели урона травмача без модулей. До 6 метров в ноги прилетит 22, в туловище 25 и в голову 27 единиц дамага. Кто шарит, уже видит, какой маленький отрезок урона имеет пистолет лет. Едем дальше. От 6 метров до 12, в ноги жахнет 19, в туловище 22, в голову 24. Изменения вроде как не очень большие, но на тайм ту кил влияет просто здрасте. Ну и заключительный отрезок от 12 метров и так далее выглядит вот так. Кто был на стриме, когда я открывал этот пистолет знает, что изначально я решил не ставить модули на буст дистанции ибо хотелось сделать пистолет подвижным, чтобы с ним быстро можно было перемещаться по карте. И в принципе у меня это получилось, но все было очень печально в плане урона на дистанции. Очень сильно не хватало РНЖ. Я решил взять ствольный модуль, расширенный Легкий стрелок MIP, Который немного апает дистанцию И на стриме я даже сказал Что пожалуй этот модуль И оставлю в конечной сборке чтобы вы понимали брата-братья Давайте наглядно покажу Какие отрезки с уроном будет иметь пистолет Если не брать модуль и наоборот Без модуля первый промежуток До 6 метров Потом от 6 до 12 Если взять модуль расширенный Легкий ствол MIP, То к первому отрезку добавляется 1 метр дистанции но ну, а ко второму 2 мало спросите вы я скажу, что очень. Практически не ощущается данный буст, а дебафы довольно-таки такие внушительные. Поэтому давайте посмотрим модуль Ranger OVS. Он к первому отрезку добавляет 2 метра, а ко второму 4. Такой расклад намного приятнее, да и, честно говоря, это максимум, который можно выжить. Поэтому мой выбор пал на модуль Ranger OVS, так как новый пистолет вообще печальный по дистанции. Смотрите дальше, брата-братья. Какой тактики я придерживаюсь. Пистолет у меня во втором слоте. Мне нужно его быстро доставать на бегу и стрелять. И как же хорошо, что тут есть модули на буст такого параметра, как задержка перехода от бега к стрельбе. Лично я рекомендую брать максимальные значения этой статки. Для этого у меня тут быстрый приклад и рукоятка красная сеть. Уже эти два модуля дают 45% к бусту спринтаута. На геймплейной составляющей эпизода, вы видите мужички, что в обоими у меня 30 патронов. Это все благодаря увеличенному магазину. Без него LKR9 имеет 20 патронов и этого откровенно говоря недостаточно при таком уровне на дистанции. И финальный модуль у меня шероховатая обмотка рукоятки. Взял ее чисто из-за того, что ствол рейнджера висит и как раз таки режет скорость прицеливания. Хочется сказать, что пистолет приятный и играть с ним одно удовольствие Пока что он не им имбует, это важно понимать. Мне даже кажется, что сейчас он немного в занерфенном виде, чтобы уж очень сильно не дисбалансить игру. Я ставлю на то, что ему поднимут дефолтную дистанцию где-то на 2 метра, и вот тогда Тонрилл будет жарить очень страшно. Кстати, народ, ловите инсайдик небольшой. Вы видите, что я играю с Делкью, это все не просто так, ее незаметненько бафнули, скорость прицеливания стала лучше, да и вообще она по моим субъективным ощущением побыстрее стало вообще в плане передвижения. А вот у кошки как раз таки наоборот ситуация. АДС немножечко порезали, но это не страшно, играть до сих пор можно очень хорошо. Так брать или не брать ЛКР-9 во второй слот снайперу? Пожалуй, и я пока что возьму. Дам, так сказать, шансы этому пистолету. Ибо ствол действительно необычный и интересный. Особенно, если вы играете, повторюсь, на снайпе. К тому же у меня действительно появилось ощущение того, что я гамаю с перком расправа, прикольно, однако. Еще прикольно и красиво сделали на крайнем стриме вот эти потрясающие люди. Им гигантское спасибо за поддержку. А вот Толстобумбуху, Байднику, Амирджану, Нубмастеру и Херсахару отдельные рукопожатия за их донейшны. Спасибо большое, мужики! Пока что предварительно мы имеем интересный ствол со своими проблемами. Как он дальше будет развиваться, мы еще поглядим, но в. Мой снайперский лодаут, он пока что залетает. Ну а вы, супер господа, что думаете про данное чудо? Все-таки это бро или не бро? Обязательно напишите в комментариях. И не забывайте принять участие в конкурсе от пацанов из группы ВКонтакте на 6 боевых пропусков. Где ссылку знать, вы знаете. Ну а я, пожалуй, пойду новую ппшку чекну. Это был Огнянский. Все только начинается.